Сегодня я посвящаю урок началу работы в Adobe After Effects. Предполагается, что мы уже скачали Adobe After Effects. Кстати, важный момент. Adobe After Effects, как и Adobe Photoshop, можно скачать на 30 дней бесплатно на официальном сайте. Это можно сделать, если вы ведете... Тот самый поисковый запрос в гугле «Скачать Adobe Photoshop или Adobe After Effects бесплатно». Вам предложат скачать э, триал-версию на 30 дней с последующим продлением, лицензионной версии, с последующей покупкой лицензионной версии. Э, что я вам настоятельно рекомендую сделать? Купить лицензионные версии. <coughs> Итак, как же начать работу э, в After Effects. Я почему это рассказываю? Потому что, когда я только скачала эту программу, несмотря на то, что я отлично разбираюсь в Adobe Photoshop, у меня действительно возникла проблема э, с тем, как вообще здесь работать, как, как хотя бы импортировать файл и сделать, создать какую-то простейшую анимацию. Поэтому Давайте я вам покажу. Итак, мы нажимаем файл, импорт. Вот так вот мы импортировали файл в программу. И как его добавить? да и что-то с ним сделать для начала создаем композицию допустим для инстаграма выбираем 1024 на 1280 длительность 4 секунды и просто перетаскиваем на шкалу нашу картинку И дальше уже работаем, непосредственно создаем анимации, применяем эффекты и делаем все что угодно.